Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Белыч, и у нас сегодня долгожданное видео, которое я все обещал вам сделать. Это тесты сравнения самых топовых воздушных кулеров. Сегодня на одной арене сойдутся такие легенды, как Noctua NHD 15 знаменитая серебряная стрела Thermalright Silver Arrow AB Extreme, его более народный брат Thermalright Matcha ревизии B, старичок Fantex PHTC 14PE а также два брата от Be младший Dark Rock 4 и старший Dark Rock Pro 4 ну и наконец малыш и ETS T50 AX. по факту все они лучшие модели, которые на текущий момент есть у каждого из данных производителей мы же будем сравнивать их производительность, цену, совместимость с корпусами оперативной памятью, комплектацию и уровень шума штатных вертушек но перед тем, как мы начнем, я решил сделать небольшой дисклеймер, чтобы расставить все точки над «и». Во-первых, все кулера приобретались в магазине Computer Universe, Они предоставлялись на обзор производителями. Во-вторых, да, я знаю, что вы хотели бы увидеть в тесте какие-то интересные именно вам модели. Я и сам много чего хотел бы протестировать и поддержать в руках. Например, интересные модели от японской фирмы Thight, известная у нас как Коса, или не менее интересные модели от Cryorig. Но покупать так много кулеров достаточно накладно, а сбагрить их потом достаточно, проблематично. Также учтите, что тест даже данных 7 моделей занял почти неделю, а на выходе получилось 150 гигабайт от снятого материала. Так что прошу отнестись к этому с пониманием. Третье, тесты проводились на платформе 151, поэтому некоторые отличия по удобству крепления на других платформах, например на M4, на 2066 могут присутствовать. Однако если тестировать еще и на Ryzen, то объем отснятого материала опять-таки вырос бы в разы, и видео еще бы затянулось. Ну и наконец четвертое, оценивать кулера я постараюсь по определенным критериям, максимально объективно, однако любая оценка она субъективна по своей природе и является в конечном итоге мнением автора. Ну вот собственно и все, все точки расставили, давайте для начала кратко остановимся на основных моментах по каждой модели и дадим оценки по комплектации и совместимости с памятью и корпусами, а потом уже перейдем к тестам. Оценки я буду давать на основании вот этой вот таблицы с определенными критериями, которые я сам составлял. Ссылка на нее будет в описании. Она во многом помогла подойти к оценке более объективно, ибо мои предсказания по поводу лидеров и аутсайдеров были совершенно иными, чем оказалось на самом деле. Итак, первая модель это Noctua D15. Огромная двубашенная дура с двумя вентиляторами 150 на 140 мм. Является переработанной версией старого доброго Noctua D14. От предыдущего Noctua перекочевала не вписывающаяся никуда песчано-кофейная рассветка вентиляторов. Количество тепловых трубок здесь 6 штук по 6 мм, высота кулера, заявленная производителем, 165 мм, подошва зеркальная, никелированная. Поставляется он в огромной коробке с хорошей защитой от механических повреждений, внутри все аккуратно разложено по отдельным коробочкам и подписано. Комплект поставки богатый, есть большой тюбик с достаточно качественной термопастой, несколько переходников для вентиляторов, в том числе для снижения оборотов и тем самым снижения шума Есть даже отвертка для прикручивания кулера и это радует, хотя она не очень удобная, но прикрутить ей данный кулер хотя бы один раз в жизни вы сможете есть также понятные, цветные, очень детальные инструкции по сборке. Для каждого из сокетов отдельно. Насчет системы крепления скажу следующее. Очень качественный, очень жесткий бэкплейт. Один из лучших бэкплейтов по качеству изготовления и простоте установки. Способ крепления тут обычный. Сначала ставится бэкплейт, на его стойке надеваются пластиковые болванки, сверху прикручиваются две направляющие с помощью барашков. Затем уже на них устанавливается радиатор, с помощью длинной отвертки закручиваются два болта. Крутить тяжело, уж очень тут сильные пружины стоят, не дающие вам пережать и перекрутить от избытка силы и отсутствия ума, но при этом хорошо прижимающие основание кулера к процессору. Сразу вас предупреждаю, что совместимость с памятью у Noctua плохая. Кулер рассчитан на стандартные модули высотой 32 мм. Они влезают идеально. Но если вдруг модули выше, например, я использовал популярный G-Skill Trident Z высотой 44 мм, то чтобы разместить их, надо или вообще убрать передний вентилятор, или поднять его где-то на 1,2 см. В итоге высота кулера, заявленных 165 мм, увеличивается до 177 мм. Что очень плохо с точки зрения совместимости с корпусами. Такая махина в большинство просто не влезет. И задумываешься над тем, а стоило ли покупать двувентиляторный кулер, или может быть можно было бы обойтись версией D15S, у которой только один центральный вентилятор. Как итог, данный кулер получает 9 из 10 баллов за комплектацию и лишь 5,5 из 10 за совместимость с корпусами и оперативной памятью. Далее, друзья. Друзья у нас Phanteks PHTC14PE по размерам почти не отстает от Noctua. Чуть уже, но несколько выше. Имеет на борту 240 140-мм вентилятора. Количество тепловых трубок тут немножко меньше, 5 штук. Однако они толще. Каждая порядка 8 мм в диаметре. Подошва зеркальная, никелированная. Кулер выпускается в нескольких вариациях с разного цвета радиаторами. В России же даже черно-белую версию купить сложно. В магазинах просто его не найти. Субтитры Поставляется он в небольшой, но качественной коробке, полностью укутанный в пену. Комплект поставки здесь хороший, есть большой тюбик отличной термопасты, v образный переходник для вентиляторов и полный набор для закрепления третьего вентилятора, включая антивибрационные накладки. Но инструментов для крепежа, к сожалению, нет, хотя тут они бы очень пригодились. Инструкция по установке есть, она очень качественная, цветная, так что проблем с установкой у вас явно не возникнет. Все очень понятно. Сам процесс монтажа достаточно простой и почти ничем не отличается от процесса крепления у той же Noctua. Ну разве что болты тут крутятся немножко полегче. Единственное на что стоит обратить внимание, так это Backplate. У Fantext он выполнен очень интересно, ибо на нем есть прорезиненные накладки, дабы не травмировать дорожки материнской платы. Это очень хорошо. Однако схожесть с Noctua рождает в принципе и аналогичные проблемы с оперативной памятью и корпусами. Вентилятор кулера перекрывает три слота памяти, со стандартными планками проблем нет, они опять-таки залазят, но если решите воткнуть память с высокими радиаторами, то придется поднимать вертушку. И да, при установке лучше сразу установить память, ибо засунуть 44 миллиметровый модуль под уже установленный радиатор будет просто невозможно, поэтому я вас предупреждаю, делайте это заранее. Высота кулера, согласно спецификации, просто немыслимая, 171 мм. выше только звезды. С подъемом вентилятора ситуация становится вообще критической, и высота кулера становится более 180 мм. то есть совместимость с корпусами падает вообще до минимума, и это очень печально. В итоге Fantex получает 8 из 10 за комплектацию и лишь 4 из 10 за совместимость с оперативной памятью. Третья модель на нашем тесте это Thermalrite Silver Arrow IBE Extreme, очередной двубашенный монстр с очень длинными и тонкими башнями и аж 8-6 мм тепловыми трубками. Трубок много, поэтому для того, чтобы кулер не закрывал видеокарту, у него сделан симметричный дизайн, то есть трубки смещены в одну сторону. Основание у него опять-таки никелированное, зеркальное, вентиляторы как и радиатор огромные, оба 150 на 140 миллиметров. Кулер поставляется в хорошей упаковке. Комплект поставки нормальный. Есть термопаста в небольшом тюбике. Разветвитель для кулеров и даже крепежный ключ. Но честно говоря не совсем представляю как его использовать. То есть отвертка крепить данный кулер намного удобнее. Есть также антивибрационные накладки для вентиляторов и скобы для закрепления третьей вертушки. Что касается инструкции, то она также присутствует, однако ее информативность оставляет желать лучшего. Такое чувство, что экономили на бумаге или на краске для принтера. Процесс крепления несколько отличается от двух предыдущих, то есть сначала подготавливается бэкплейт, на который накладывается верхний слой, призванный защитить дорожки материнской платы. Все это дело соединяется болтами и пластиковыми вставками. Затем на бэкплейт накручиваются металлические барашки, а уже на них прикручивается квадратная направляющая. На нее собственно и ставится сам кулер. И хотя заявленная высота серебряной стрелы 163 мм, но не спешите опять-таки радоваться. Ибо также совместимость гарантируется только со стандартными модулями без радиаторов на 31 мм. И опять-таки, если нужно установить память с радиаторами побольше, то надо поднимать вертушки. Однако и тут вас ждет разочарование, ибо на данной модели поднять вентиляторы просто так не получится. Это не позволяют сделать крепежные скобы. В итоге надо или колхозить крепеж самостоятельно, или глубиться над радиатором, и в любом случае на выходе вы получите кулер высотой более 170 мм, что опять-таки нехорошо с точки зрения совместимости. Поэтому у него, как и у Фантекса, 8 из 10 за комплектацию и 4 из 10 за проблемы с совместимостью. Четвертый на очереди Be Quiet Dark Rock Pro 4, опять-таки двубашенный вариант, хотя тут габариты башен намного меньше. Да и выглядит он за счет верхней накладки скорее как однобашенный экземпляр, а именно более лаконично и более презентабельно. Кулер покрыт черным, что не очень хорошо для теплопередачи, но несомненно улучшает его внешний вид. Количество тепловых трубок у этого малыша вовсе не маленькое, аж целых 7 штук, по 6 миллиметров каждое. Основание подошвы зеркальное, хорошо отполированное. Комплект поставки у BeQuiet тоже очень хороший. Самое важное, есть длинная и очень удобная отвертка, которой я пользовался для крепления всех кулеров. Также имеется тюбик с пастой, правда паста какая-то no name, да и количество ее очень маленькое. Также в комплекте имеется разветвитель для вентиляторов, плюс крепежные скобы для третьей вертушки. Так что в целом, хоть и минималистично, но очень все-таки неплохо. Инструкция тут для всех языков, в немецкой версии была даже инструкция на русском. Инструкции достаточно подробные и качественные, разобраться не составит труда. А на сайте производителя есть даже видеоуроки. и это кстати радует. Бэкплейт самый обычный, собирается с использованием стоек и резиновых шайбочек-колечек. Далее устанавливаются металлические барашки и уже на них монтируются металлические направляющие. Сам кулер прикручивается с помощью жесткого металлического коромысла, которое прижимает его к процессору. И да, инженеры BeQuiet придумали классную вещь. Открутил заглушки, просунул отвертку, закрутил кулер и поставил заглушки обратно. Быстро и красиво. Не всегда правда удобно, но все-таки для одной установки вполне себе сойдет. Вентилятора тут два Один на 120 мм Другой на 135 Если кто-то помнит Именно такая формула применялась на Noctua d 14 И это было идеальное соотношение Поскольку передний вентилятор Никак не закрывает слоты оперативной памяти и именно поэтому Это первый кулер из четырех рассмотренных Который не имеет совершенно никаких проблем Совместимостью с модулями оперативной памяти Вплоть до 50 мм И высота которого никак не увеличивается в зависимости от того какую память вы используете максимум что от вас может потребоваться это немного сдвинуть крепежи вверх но на итоговую высоту кулера это никак не повлияет, и она останется неизменной порядка 163 мм. Поэтому он у нас получает 9 из 10 баллов за комплектацию и 9 из 10 за почти полную идеальную совместимость. Пятый кулер для сравнения – это младшая версия Bequite Dark Rock 4 без индекса Pro, радиатор которого примерно на треть меньше, чем радиатор его старшего собрата. При этом Кулер имеет также и меньшую высоту, всего 159,4 мм, что позволяет разместить его в намного большем количестве корпусов, чем все обозначенные выше модели. Однако количество тепловых трубок при этом не намного меньше, их целых 6 штук по 6 мм, а основание его не менее гладкое. Комплектация примерно как и у старшей модели, то есть есть небольшой тюбик с маленьким количеством термопасты, крепеж для второго вентилятора, и даже полноразмерная отвертка. Установка точь-в -точь, как на старшем Даркроке, так что на ней останавливаться не будем. Что касается вентилятора, то он на 135 мм. И вот тут начинаются действительно проблемы, ибо вентилятор перекрывает один из слотов оперативной памяти. Засунуть под него можно лишь стандартный модуль памяти без радиаторов. При этом поднять вентилятор из-за особенностей устройства верхней крышки, к сожалению, невозможно. Так что либо покупайте низкопрофильную память, либо используйте только слоты а 2 b 2 на материнской плате. Вот такие вот пироги. В итоге оценки у него чуть хуже, чем у старшего BeQuiet. 8 из 10 за комплектацию и 7 из 10 за совместимость. Все не так хорошо. Предпоследний на тесте народный любимец мача ревизии B Однобашенный, огромный, с одним вентилятором 152 на 140 мм Трубки и основания опять-таки никелированные Трубок 6 штук по 6 мм И они размещены симметрично относительно одной из осей Все для того, чтобы кулер не закрывал слоты оперативной памяти Комплект поставки средний, есть паста в одноразовом пакетике, есть крепеж под второй вентилятор, имеются антивибрационные накладки на кулер. И что более всего понравилось, есть длинная отвертка в комплекте, ибо без нее установить его будет просто невозможно. Инструкция тут плюс-минус такая же плохая, как и у Silver Arrow, крепеж бэкплейта и опорные квадратные направляющие идентичны. Единственное отличие заключается в том, что прикручивать сам кулер придется через вот это отверстие посередине башни. С учетом наличия комплектной отвертки, не могу сказать, что это вызвало хоть какие-то трудности. Правда, с размерами башни инженеры термалрайта немного пролетели. И на некоторых моделях материнских плат кулер все же перекрывает первые слотов оперативной памяти. На других, к счастью, такой проблемы нету, но тут, как говорится, никогда не угадаешь. И если, друзья, вам не повезло и память у вас высокая, то придется вам поднимать вентилятор. И заявленная высота кулера вырастет со 162 мм до примерно 170 возможно даже выше. В остальном же модель очень интересная, да и внешний вид за счет наличия верхней черной пластины имеет вполне себе красивый. Так что за комплектацию он получает 7 из 10 баллов и 7,5 из 10 за совместимость. Очень хороший, как по мне, результат. Ну и, наконец, последний участник данного теста – кулер от компании Enermax. Это ETS-T50 AX. Небольшая башня, которая оказалась тестированием тестировании исключительно по стечению обстоятельств. И является лучшим башенным кулером, но только из тех, что есть у компании Enermax. У данного кулера всего 5 тонких трубок, спрессованных у основания, вентилятор на 140 миллиметров и очень скромный радиатор черного цвета. Сзади имеется рассеиватель воздуха, призванный улучшить воздушный поток. Комплектация у кулера очень скромная, только комплект креплений и тюбик термопасты. Сам он запакован в обычную коробку, без существенной защиты от механических воздействий, инструкция по креплению не лучше, чем у термалрайта, благо тут ничего сложного нету. Крепление у кулера в целом аналогичное остальным, то есть бэкплейт, стойки, направляющие и крепление на две точки спереди и сзади. Большим минусом является то, что для закручивания заднего болта потребуется тонкая длинная отвертка, которой к сожалению нету в комплекте, поэтому ройтесь у себя в инструментах. Радует то, что он невысокий, всего 163 мм и абсолютно не мешает установке любой оперативной памяти. Просто идеальный вариант с точки зрения эргономики. Так что за комплектацию он получает 4 из 10 и 9 из 10 за совместимость. Была бы его высота до 160 мм, вообще бы цены ему не было. Как итог, на текущий момент мы имеем следующие оценки. В лидерах у нас Dark Rock Pro 4, второе место у матча Noctua и младшего Dark Rock'а. Теперь пора перейти уже к тестам непосредственно на процессоре. Тестировал я все это дело на очень горячем 9900K в разгоне до 5 ГГц. Напряжение в районе 1.29-1.3 Вольта. При этом в корпусе молотили 4 вертушки, стенка корпуса была открыта, кондер зафиксирован на 24 градусах Цельсия, так что почти идеальные условия для любого кулера. Тест проводился в двух режимах, на максимальных скоростях вентиляторов и в бесшумном режиме. Во втором случае вентиляторы корпуса работали только на 1000 оборотов в минуту. А вентиляторы кулера на скоростях, при которых уровень их шума не превышал фоновый шум в тихой комнате. То есть это должно быть менее 32 дБ. Ну что ж друзья, я надеюсь вы готовы услышать результаты. Начнем наверное с аутсайдеров. Это у нас NRMax. он с тестом не справился, его температуры уже спустя 2 минуты теста ушли за сотку и процессор тупо ушел в тротлинг. Я честно был удивлен, я ожидал от него несколько большего, ведь по тестам в сети у него были очень даже хорошие результаты. Однако, как оказалось, дело крылось в небольших деталях. Почти во всех тестах в сети был использован старый Т-50 с кулером на 120 мм со скоростями до 2000 оборотов в минуту. В нынешней версии кулер имеет 140 мм вентилятор и работает на более скромной скорости в районе 1000 оборотов в минуту. Да он стал заметно тише, то есть фоновый шум его даже на полной скорости всего 31 дБ, его вообще не слышно. Но и производительность упала. Специально для него я скинул разгон и провел тест в штатном режиме. И даже так процессор грелся до 91 градуса. Так что делаем вывод. Да, старая версия кулера, хоть и была более шумной, все-таки могла выдавать более хорошие результаты. Что же касается данной версии, более новой, то дотопов ему как пешком до луны. Но взять такого тихого малыша в негорячую сборку на каком-нибудь шестиядерном процессоре без разгонов вполне можно. Тем более, что с учетом его цены в 2400 рублей, согласно магазину Computer Universe, это в принципе неплохая покупка. Так что за шумность он получает 10 из 10, за цену 9 из 10, за производительность в разгоне, к сожалению, 0 из 10. Он явно оказался не в той лиге и не должен был участвовать в данном тестировании. Далее по производительности у нас матча Он с тестом справился, сразу вам скажу, но на пределе возможностей. 95 градусов на полных оборотах вентилятора. К слову, вентилятор у него достаточно тихий, работает где-то на 1200 оборотов в минуту. Уровень шума при этом всего 33 дБ. То есть это близко к бесшумному. В бесшумном же режиме на 90% мощности вентилятора процессор нагрелся до 97 градусов, но запас 3 градуса еще оставался. Так что за производительность он получает достойные 6 баллов из 10, за уровень шума 9 из 10 и 8 из 10 за цену. Стоит он не намного дороже Nermax, всего 2800 рублей. Как по мне, так это просто идеальная цена. Наравне с матча идет и Dark Rock 4, и хотя его температуры на пару градусов лучше, но по факту это все можно списать на погрешность. Dark Rock 4 показал 93 градуса на полных скоростях и 95 в бесшумном режиме. Вентилятор тут максимально разгоняется до 1400 оборотов в минуту, при этом уровень шума не превышает 32 дБ. Бесшумным же он становится где-то на 1200 оборотов в минуту, то есть снижать сильно скорости вентиляторов не приходится. Кулер вполне себе ничего. Так что он также получает 6 из 10 за производительность, 10 из 10 за уровень шума и 7 из 10 за цену. Надо сказать, что стоит он чуть дороже, целых половиной тысячи рублей. Следующий по температурам у нас это Dark Rock Pro 4. На полных скоростях вентилятора, на это 1500 оборотов для 120-миллиметрового, и 1200 для 135 мм он охлаждает 9900К до 92 градусов. При этом уровень шума также порядка 32 дБ, то есть почти бесшумный. Полностью шум теряется на уровне 90% от скорости вентиляторов, в бесшумном режиме он прогревается до 94 градусов. И надо сказать, что цена его 4,5 тысячи рублей. Так что за шумность он получает 10 баллов из 10, за производительность 8 из 10 и за цену 6 баллов из 10, все-таки несколько он дороже. В тройку лидеров по производительности входит Fantex, максимальные обороты 1600. Уровень шума 38 дБ, что уже немало, при этом температура 89 градусов. В бесшумном варианте теста удалось добиться температуры 94 градуса, при этом вентиляторы кулера работали на 1100 оборотах в минуту. Итоговые оценки следующие. Охлаждает он на твердую девятку, а уровень шума и цена где-то на 6 баллов из 10. Ну и в топе по производительности и температурам у нас сразу две модели. Это Noctua и Серебряная Стрела. Оба показали 88 градусов на максимальной скорости вертушек, но, друзья, как в старом анекдоте, есть один нюанс. У Noctua максимальная скорость 1500 и уровень шума 36 дБ. А вот у Silver Arrow максимальная скорость 2500 оборотов в минуту и уровень шума 51 дБ. По факту это как работающий рядом с вами холодильник или работающий рядом с вами кондиционер. При этом для обоих кулеров снижение оборотов до 1000 в минуту делает их бесшумными. И температуры при этом никак почти не отличаются. Оба показывают 92 градуса. Так что можно сделать вывод, что скорости в 2500 оборотов нужны только если в вашем корпусе совсем нет других вентиляторов. Тупо чтобы гонять пыль. Стоимость у них тоже почти одинаковая, 5700 у Noctua и 5900 у Thermalright. Опять-таки по ценам магазина Computer Universe, потому что ThermalRite найти в российских магазинах порой проблематично. Поскольку кулера очень похожие, то и оценки будем ставить в принципе симметричные. По производительности 10 из 10, по цене 3 из 10. Уж дюжи они все-таки дорогие, а по шуму Noctua 7 из 10, а Thermalright заслужил только единицу. Все-таки 51 дБ это просто нереально много. Сводные данные по температурам каждого из кулеров, как в бесшумном режиме, так и на максимальной скорости вентиляторов, вы сейчас видите у себя на экране. Также здесь я добавил график уровня шума, чтобы вы могли соотнести данные величины. Ну вот и все, друзья. Все оценки проставлены, не можно делать какие-никакие, но выводы. По совокупности всех характеристик, третье место я бы разделил между Fantex и Noctua. Оба показывают хорошие результаты по охлаждению, оба в меру шумные, оба имеют достойную комплектацию и выглядят солидно. Да, у них есть проблемы с совместимостью, но если подумать заранее о приобретении корпуса, то их можно решить. При этом Noctua поинтересней, но подороже и выглядит стремновато. Все ждут черную версию Noctua. А Fantex чуть послабее, но выглядит в целом неплохо и можно в принципе брать его в любой корпус. Жаль, что купить его проблематично, то есть в России его почти не найдешь. Второе место все-таки за Thermalride Мача и Dark рок 4. Они, наверное, лучшие представители по соотношению цены, производительности, уровня шума и комплектации. Да, ни по одному из этих параметров они не в топе. Но именно баланс между всем этим сделал данные кулера народными. Так что, если у вас не возникает проблем с совместимостью, проблем с оперативной памятью, то они явно вас порадуют. Тем более, что внешний вид у них впишет большинство сборок ну и первое место по результатам всех оценок я бы отдал Be Dark Pro 4 он влезет в любой корпус, подойдет под любую память, Вентилятор у него даже на предельных скоростях почти бесшумные в общем он просто сын маминой подруги среди кулеров Производительность чуть хуже чем у Noctua, Silver Arrow и Fantex, но и габариты его скромнее и выглядит он привлекательнее, да и цена его вполне доступная, то есть 4000 рублей за топовую воздушку, как по мне это очень немного. Вот собственно и все друзья, ну а поскольку вы досмотрели видео до конца, то для вас небольшой сюрприз. Если вы хотите выиграть матч ревизии B или Thermalright Silver Arrow серебряную стрелу, то просто оставьте комментарий на YouTube: «Хочу матча» или «Хочу серебряную стрелу». Когда видео наберет 15-20 тысяч просмотров, мы определим победителя просто методом рандома по комментариям. Только пожалуйста оставьте какие-то контакты чтобы мы могли с вами связаться. И также будьте подписчиком моего канала и откройте подписки. Вот, собственно, и все, друзья. Если видео вам понравилось, то не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал, на нашу группу ВКонтакте. У нас также есть Инстаграм-канал. Так что подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий. Если видео было для вас информативным и полезным, то поделитесь им с друзьями. Быть может, для них это будет также интересно и познавательно. Всем еще раз спасибо и до новых встреч.